Друзья, всем привет. Сегодня у нас тема оптимизм и пессимизм. Это два понятия, которые располагаются на одной линии дуальности, как градиент. То есть есть градиент черного и белого, то есть это градиент цвета. А здесь градиент своеобразного настроения, отношения к миру, в котором мы, в общем-то, и живем. И одно без суров быть не может, и одно именно проявляет второе. Точно так же, как Черное и белое. Для того, чтобы осознать, насколько белое белое, надо рядом с ним поставить черное. И наоборот, для того, чтобы осознать, что такое черное, надо рядом хотя бы точечку поместить белого. И тогда можно сравнивать. То есть это элемент сравнения, которое дает нам возможность раскрыть одно через второе. При этом при всем каждый из этих понятий может проявить свою дуальность. Другими словами, и оптимизм, и пессимизм могут проявляться с точки зрения осознанности или неосознанности. И оптимизм, и пессимизм являются крайними точками линии дуальности. Все, что остальное... Оно может быть в промежуточных звеньях этой цепочки. Другими словами, и оптимизм, и пессимизм можно рассматривать с точки зрения осознанности и неосознанности. То есть у них есть своеобразная шкала дуальности своя, когда оптимизм, например, может быть очень осознанным. И также оптимизм может быть абсолютно неосознанным. В первом случае ты оптимист, потому что понимаешь абсолютно всю кухню этого мира, ты понимаешь о том, как мир о тебе заботится, через что это проявляется. И точно так же оптимизм, Пессимизм может быть неосознанный, когда, образно говоря, вокруг там какая-то дичь творится, да, а ты ходишь в розовых очках и ничего не видишь. И это И такой вроде бы как оптимизм. Аналогичное действие может происходить и с пессимизмом. То есть есть пессимисты, которые очень осознанные, ну, то есть они очень много чего знают, и именно поэтому они как бы не могут выйти за рамки вот этого пессимизма, потому что они знают причинно-следственную связь, и знают, что в таких условиях очень трудно, чтобы было что-то оптимистичное. И то же самое есть пессимисты абсолютно неосознанными, когда они просто даже очевидные, не видят, насколько они там живут, образно говоря, в хороших условиях. И находясь даже в этих хороших условиях, они все равно остаются несчастными. На самом деле, очень многое зависит от отношения того человека, ну по большому счету все зависит от отношения человека к этому миру. Но при этом, при всем, мы вспоминаем, что являясь частью этого мира, мы так или иначе подтягиваем те условия, которые нам необходимы для нашей души. Вот для тела как раз-таки может быть обратное, и поэтому, имея человеческое тело, мы можем очень хорошо проявляться через оптимизм и через пессимизм. Пессимизм, он может закольцовывать действие, которое несет в себе Низкие вибрации, то есть своеобразный негатив, то, есть то, что мы называем как минусовый. И наоборот, тот, кто оптимист, ему легче даже в более трудных условиях поддерживать вот эту энергию, потому что он верит в то, что все происходит не случайно, о том, что то, что происходит, необходимо ему. Так или иначе, даже если он в данную секунду этого не осознает. И в этих условиях получается... Вроде бы условия одни и те же стоят два разных человека, а для них этот мир абсолютно разный. Две девочки, близняшки, например, стоят под одним зонтиком. Одна девочка смеется, вторая плачет. В чем разница? Ведь условия одни и те же зонтик один и тот же. Но дело в том, что отношение у одной, когда девушка смеется, она как раз таки видит во в этой всей ситуации положительные моменты. Или просто для нее даже это не является отрицательным. И наоборот, Вторая девочка, которая очень сильно там плачет, расстраивается. Вот этот же дождь, который идет, вызывает у нее негатив. То есть, по большому счету, она обращает весь фокус внимания только на эту часть. И мы внутри себя носим образы, которые проявляют нашу суть. То есть образно говоря, если мы смотрим в сторону минуса, в сторону страха, то мы туда идем. И наоборот, если мы смотрим в сторону доверия мира, если мы смотрим с точки зрения любви к миру, то с большей долей вероятности вы туда будете идти. И для еще большего понимания того, о чем я говорю, можно привести еще один пример. Представим себе, что два человека находятся в камере где-нибудь там в подземелье, и один пессимист, второй оптимист Кому в этих условиях будет проживать легче? Ну, естественно, оптимисту Потому что даже если не произойдет ничего хорошего то оптимист, он так или иначе, в моменте вот этого проживания, он будет надеяться, он будет чего-то ждать, он будет верить в то, что мир о нем заботится, и он будет в эту сторону смотреть. И наоборот, человек, у которого даже много есть возможностей, так или иначе, он ими может даже и не воспользоваться, потому что он является пессимистом, и он считает, что если он уже в этих условиях находится, то дальше будет еще только хуже И он даже не способен словить те моменты хорошие, которые окружают его Но при этом при всем, так как он весь свой взор направляет именно в сторону вот этого негатива Он закольцовывает сам себя и по большому счету вся его жизнь находится в таком минусе и пессимисты, и оптимисты, они могут быть разными, но с большего, если рассматривать оптимиста, то это люди, которые больше улыбаются, это про любовь, про заботу о других, причем забота именно с точки зрения не жертвенности, а с точки зрения именно поддержки такой положительной энергии. Такие люди, как правило, легко идут по жизни, легче выздоравливают, потому что они смотрят в сторону не того, что им надо быть жертвой, им надо быть больным. Они смотрят, что даже если они сейчас больны то дальше будет только лучше и дальше они поправятся и вот эта вот вера это как знаете на психосоматике срабатывает как эффект плацебо можно еще сказать но на самом деле частота таких людей более высокая и более высокие вибрации они не позволяют получается разрушительным негативным паразитарным формам жизни атаковывать ну таким как раковая клетка и так далее и наоборот если человек пессимист то он как правило находится на более низких вибрациях и если даже даже сейчас в данный момент времени он здоров, то он идет по своему пути с большей долей вероятности к какой-то болезни, к какому-то провалу. Он его даже предвкушает, он его ждет, он опасается. Поэтому это две такие дуальности, если сравнивать двух людей, оптимиста и пессимиста, то их можно увидеть невооруженным взглядом. Как правило, они очень сильно отличаются, именно даже внешне. Один ходит угрюмый, да, то есть пессимист, он все время ждет какого-то сопротивления мира. Он занимает позицию, что я отдельно, мир отдельно, то есть я с позиции защиты. А оптимист, он наоборот, с точки зрения доверия миру, он с точки зрения того, что что бы ни произошло, оно является более-менее положительным. То есть оптимист, он, как правило, улыбчивый человек, он, как правило, добродушный, он открытый человек. Это человек, который идет на помощь, как правило. И помощь заключается не в том, чтобы просто поддерживать словами, а с точки зрения своей энергии. То есть это как батарейка, которая подпитывает другие батарейки. Если мы говорим про пессимиста, то здесь наоборот, лицо таких людей, как правило, угрюмое. Если человек такой даже и поддерживает, то он поддерживает каким-то другим способом, но, как правило, надолго его все равно не хватает, и он потом начинает бубнеть, он заряжает этой энергией других людей. И если человек склонен к пессимизму, то, общаясь с другим пессимистом, он набирает от него энергии, и таких пессимистов становится два человека. И по закону синергии эта энергия усиливается. И самое интересное, что они начинают заливать друг друга вот этим пессимизмом. И по большому счету, они помогают друг другу только с точки зрения того, что они все дальше и дальше отдаляются от того, кем они являются, а являются они такой же частичкой мира, как и все остальные. И это все равно, что левая рука начинает отдаляться от своего тела да и начинает говорить что у тела обо мне не заботятся и все дальше дальше дальше хотя при этом при всем она является частицей о которой как раз таки это тело и заботится если продолжать тему образа, то оптимист — это человек, который, как правило, двигающий. То есть, знаете, можно сравнить людей, которые верующие, и те, которые ни, ни во что не верят. Но я сейчас говорю не про религию, а, например, возьмем изобретателей. То есть, если человек не верит в то, что можно какую-то там вещь изобрести, он ее не изобретет, потому что он будет считать, что это действие оно абсолютно бесполезно, то есть будет потрачена энергия впустую. А человек, который, наоборот, верит в то, что чего-то можно достичь, он действительно может найти тот способ, который пессимист никогда не найдет. Потому что тот человек, который не верит, например, что можно изобрести вечный двигатель, он даже не приступает к его разработке. Хотя он на самом деле может существовать, и наша планета Земля, тому подтверждение, она крутится, она крутится веками, да, тысячелетиями, она греется солнышком, испарение, опять же это падает. И вот эта энергия волн, энергия ветра, которая проявляется на планете Земля, она по большому счету вечная. То есть с этой точки зрения нам сама природа доказывает, что вечный двигатель есть. И в то же время наша наука до сих пор верит в то, что вечного двигателя быть не может. Хотя сама ходит по этому вечному двигателю своими ножками. Поэтому оптимист носит в себе положительный заряд И является энергией движения А оптимист он более тормозящий То есть забора энергии То есть оптимист он может делиться энергией с другими А пессимист он как правило как энергетический вампир Вбирает в себя энергию он закрывается, как правило. Хотя, опять же, есть разное. Есть энергетические вампиры, пессимистов, которые просто необходимо побывать в огромном помещении с большим количеством людей только для того, чтобы как раз-таки подпитаться. Ну, мы уже говорили, что пессимизм, он связан со страхом, с недоверием, с перекладыванием ответственности на других то есть невозможностью взять зачастую ответственность за свою жизнь в свои руки. Оно значит отсюда и получается недовольство. И еще пессимисты, они иногда носят маски. Маски улыбки, да, маски радости. И это довольно-таки опасно для самих пессимистов. Почему? Потому что если пессимист начинает прятать свое нутро, то, кем он является, то по большому счету это как ком, который начинает накапливаться и в определенный момент он разбивается. И разбивается он, как правило, о здоровье. Причем здоровье, оно может быть и физическое, и эмоциональное здоровье. Да? То есть как, ты слишком долго не можешь быть тем, кем ты не являешься. И если ты делаешь улыбки, а на самом деле тебе улыбаться не хочется, то недовольство внутреннее оно накапливается. И в некоторых случаях это даже хуже, чем если бы человек был самим собой и ходил, ну, образно говоря, угрюмом. Но немногие знают, что есть обратная связь, когда ты начинаешь улыбаться и через улыбку... Тело начинает вырабатывать гормоны вот этого счастья. Поэтому здесь тонкая грань, когда главное не обманывать самого себя. Если ты начинаешь улыбаться, как упражнение, да, то это хорошо, когда это делается осознанно. Но если ты улыбаешься просто как сам фактор того, что здесь хорошо бы улыбаться, то в этом случае ты можешь сам себе даже и вредить. Ведь на самом деле на ваше отношение к миру, на то, являетесь ли вы оптимистом или пессимистом, очень сильно влияют внешние условия. Это и погодные условия, это и условия системы, в которой вы проживаете, то есть в обществе, да, которое вас воспитывает, в котором проходит ваша жизнь. Естественно, из этого рождается и ваше отношение. Поэтому, если вы являетесь пессимистом, и вы точно это знаете, то вам надо быть ближе к природе, потому что энергия природы – она, как правило, подпитывает. То есть человек, который больше находится на природе, он так или иначе становится более жизнерадостным. Энергия воды очень сильно влияет на этот процесс. И наоборот, если человек оптимист, то он дольше может в одних и тех же условиях находиться в состоянии радости, в состоянии гармонии. Потому что заряд, условно говоря, его батарейки намного выше, чем у пессимиста. Так как оптимизм и пессимизм являются разными точками одной мерности, они участвуют в формировании этого мира через критическую массу. То есть, если набирается, как в живом организме, критическая масса раковых клеток, то вот эта область, она начинает разрастаться ну и пагубно начинает влиять на весь организм и если в одном месте сталкиваются люди с одной частотой то эта частота усиливается, причем неважно это положительная или отрицательная частота срабатывает синергия и эта синергия в зависимости от того, какое процентное содержание одних и вторых и их качество, то есть можно быть одним человеком, но очень-очень оптимистичным а может быть собраться 10 людей, но по уровню своего оптимизма они все равно будут ниже, чем этот один человек. И то же самое может быть с пессимизмом. То есть один человек может быть настолько пессимистом, что тянуть за собой даже тех людей, которые раньше были на нейтральной такой территории. Когда люди сталкиваются в определенных точках, то получается в этом месте... Формируется тот мир, который проявляет или одну энергию, или вторую энергию. Если энергия оптимиста, то в этом случае люди поддерживают друг друга, они помогают друг другу, они проявляют любовь друг к другу. И эта любовь, она проявляется, как знаете, это как в воздухе звенит и пространстве дает вот эту эмоциональную привлекательность для человека. И наоборот, даже оптимист, если попадает на территорию, где живут одни пессимисты, то через определенное количество времени ему или захочется отсюда убежать, или со временем он сам опустится на этот вид энергии и станет ну, своеобразным таким пессимистом. Хотя он иногда сможет выныривать, потому что если по природе своей он оптимист, то... Когда он отходит от этой энергии, он воспоминает, кем он является на самом деле здесь и сейчас в большей степени мы все взаимосвязаны друг с другом, потому что являемся единым целым. Вопрос только о том, осознаем мы это или не осознаем, осознаем на какой процент или не осознаем на какой процент. Это по сути дела одно и то же. И для того, чтобы нам двигаться в сторону здорового оптимизма, нам необходимо осознать на какой точке вот этой мирности мы сейчас находимся. И это все равно, что алкоголик, он начинает осознавать, что он является алкоголиком. Тогда у него появляется возможность осознать на Поскольку он является алкоголиком, пьет он один раз в день или он в принципе не выходит из состояния пьянства и находится в этом состоянии ну круглогодичном. И только тогда, когда человек по-настоящему осознает то, кем он является, на каком пути, на каком месте он стоит, у него появляется возможность выбора. То есть или двигаться по тому пути, по которому привычно уже двигаться, по которому... Так или иначе не надо выходить из зоны комфорта или все-таки начать делать какие-то движения, какие-то действия в сторону нового. И хотя довольно часто людям легче оставаться на прежнем месте, потому что ну так проще всего. Есть и другие примеры того, когда люди полностью меняют свою жизнь и в результате они являются лучшим примером для тех, кто еще может сделать такой же выбор. И наоборот, можно говорить сколько угодно слов, но если человек не верит в то, что он является, там, например, тем же алкоголиком, он не поверит в то, что ему надо лечиться, потому что он будет думать, что он всегда может бросить это дело. И по сути дела, каждому из нас есть куда стремиться вверх. А это возможно именно через процесс осознавания, кто вы есть, откуда пришли и куда вы движетесь. И поэтому нам хорошо бы поднимать свой уровень осознанности. В этом процессе мы начинаем брать ответственность в свои руки. И если даже что-то в данный момент времени у нас не получается, или мы находимся в каком-то негативном месте или в какой-то не очень хорошей ситуации, нам легче ее пережить, потому что мы верим в то, что все может быть гораздо лучше, и мир о нас по большому счету заботится, а потому что по-другому быть не может тогда, когда мы осознаны. А осознанность она как раз-таки предусматривает себе любовь, она предусматривает себе ответственность, и только сбор вот этих всех понятий в единое целое. Целое позволяют быть человеку гармоничным, осознавать, кем он является и куда он вообще движется. И в завершении я хочу напомнить, что других мы не можем поменять, мы можем менять только самого себя, а другой может измениться только тогда, когда он сам захочет, и если перед человеком стоит хороший пример, то ему легче двигаться по пути осознанности, по пути любви и поддержки в отношении других людей. Ну вот, друзья, и все, я заканчиваю. Хочу напомнить, что по субботам у нас проходит встреча. Приходите обязательно, я вас приглашаю. Если у вас будут вопросы, обязательно их запишите, и мы их все разберем. Если же вы еще не состоите в клубе, но хотите попасть, то посмотрите в описании к этому ролику, там есть вся информация. Ну а сейчас я с вами прощаюсь, до новых встреч, ребята, счастливенько.